А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим. Итак, раки, посмотрим, что вам принесет январь. Начало января. Здесь у нас будет все еще важна тема партнерства. Ну, У меня такое ощущение, что, возможно, кто-то из партнеров захочет на вас надавить, а может быть вы, даже, наверное, скорее всего вы, потому что у вас в последнем градусе находится лилит, это признак того, что захотите как-то обратить на себя максимально внимание вашего партнера и что-то для этого будете делать. Могут вас посетить такие чувства, как ревность, чувство собственности, ну, что-то будет такое расходить постарайтесь хотя бы не испортить друг друга настроением в новогодний первый день с 3 числа венера перейдет в знак зодиака водолей Мы посмотрим глаз это водолей восьмой дом он отвечает за финансы ваших партнеров это признак того что финансовая часть Положение ваших партнеров, оно значительно улучшится, и можете рассчитывать на какие-то приятные бонусы и поступления от них. Ну, также это еще тема, связанная с сексом, поэтому это вас тоже должно порадовать на ближайшие три недели точно. Но будьте внимательны, те, кто знакомится в этот период, скорее всего, знакомства они будут непродолжительные, хотя очень яркие, интересные и ни к чему не обязывающие. Поскольку Венера Водолей – это прежде всего дружба, это поверхностность, это общение, это общие интересы, это свобода и независимость друг от друга. Начиная со 2 по 9 будут складываться очень благоприятные аспекты, которые создадут удачу по всем направлениям. Для вас это прежде всего будет тема, связанная с партнерством. С вашей карьерой, для тех, кто давно уже мечтал поменять работу, самое время и единственный момент, что ретроградный Меркурий. Может быть, это будет возврат к чему-то прошлому, к какой-то своей прошлой деятельности. Может быть, это будет помощь кого-то из прошлого, человека, которого вы давно хорошо знаете. Или договоренность была раньше, но наконец-то сейчас получится это осуществить. Ну, в любом случае, кто не боится, тот может крестнуть. Потому что Юпитер до середины мая будет пребывать в вашем доме карьеры, в 10-м доме. Это значит, что будет в этой сфере обязательно расширение. И любая ваша активность в данном направлении, она будет приносить вам существенные плоды. Главное, верьте в себя и не бойтесь. Также 8 числа произойдет... Переход, и наконец-то из вашего знака, лилит, точки искушения, ваш символический второй дом. О, сфера финансов для большинства из вас станет очень-очень выпуклой, очень важной, долгожданной, возрастают до непомерных размеров, вам будет все мало и мало, вам будут очень сильно нужны денежки. Ну, дай бог, чтобы у вас получилось их заработать. Наверное, они вам действительно будут очень сильно нужны. Может быть, кто-то будет планировать какие-то очень крупные покупки, вложения. И... Действительно, звезды будут складываться так, что удачи может быть за вами. Ну, Главное тут, знаете, не переусердствовать, не переусердствовать. заработать ради какой-то очень ну, важной цели – это одно. А просто заработать ради интереса – это уже совсем другое. Что еще с 12 числа? Марс наконец-то перейдет из ретроградного движения в директное, в прямое. Он находится у вас в 12 доме, а это значит, какие-то происки врагов наконец-то уже станут заметными. Вы сможете легко с ними справиться со всеми. Какие-то ваши страхи, переживания, все уйдет на второй план. Станете более активными, более уверенными в себе. Будет легче осуществлять свою деятельность. Опасность со стороны мужчины, она тоже отойдет на второй план. Ну да, самое главное, что как он проявится, это вы перестанете бояться чего-то. С 14 по 15 дни несколько неприятные, в том плане, что Венера образует квадрат к Урану. Ну, можете, например, с кем-то поссориться из своего дружеского окружения, или кто-то вас может подвести. Кто-то, может быть, захочет вступить в какие-то отношения, которые будут краткосрочные, после которых потом будет крайне неприятный осадок. Ну, попытайтесь не поддаваться никаким соблазнам в эти дни. С 22-го, неделя будет достаточно такая нейтральная, затем 22-го числа. Вы знаете, в принципе, сам по себе, если вы заметили, месяц он неплохой. Здесь больше положительного, чем отрицательного Просто первая его декада, она еще будет немножко под решением каких-то старых вопросов из прошлого. а Уже вот вторая, особенно третья, они вообще прям уже пойдут, пойдут потихоньку, потихоньку и начнут набирать скорость. Все события будут достаточно быстро реализовываться. И эти события имеют шанс быть достаточно удачными. Так вот, 22 число, это время для удачных начинаний. Время, когда сердце Будет подчинено разуму. Должны будут трезвый расчет, четкое понимание происходящего. Обратите внимание, Венера в соединении с Сатурном. Есть шанс получить очень хорошие деньги от ваших партнеров, потому что восьмой дом а – это еще и деньги ваших партнеров. Также это восьмой дом секса, это значит, что сексуальные какие-то отношения могут перерасти в более серьезные, более ответственные. В общем, то, что вы изначально воспринимали легко, теперь может стать, ну, приобрести для вас совершенно другой оттенок и смысл. Теперь 27-е. 27, -е. 27 -е перейдет Венера в рыбы. Рыбы – это для вас родственная, ну, родственная родная стихия, вода. Для вас эта тема связана с границей, это значит, что наступит время на ближайших три недели, когда для вас откроются ворота, удачи связанные со всем, что далеко и со всем, что высоко. Это благоприятное сотрудничество с людьми издалека. Это и возникновение интересных, очень важных взаимоотношений и в сфере партнерства в том числе, с людьми из другой культуры. И какие-то новые возможности могут открыться с людьми издалека. Также это для поездок тоже откроется благоприятное время. Ну, это еще и сфера, кстати, духовности. Это сфера, связанная с юридическими делами. Может быть, что-то еще оформляться в это время удачно. Также вы будете более наполнены такой, знаете, романтичной энергией. будете более одухотворены, нежны. Будете больше настроены на сочувствие, сострадание, на романтику в отношениях. Очень хороший период для тех, кто занимается какой-либо творческой деятельностью. Ну и конец месяца, 29-30, здесь образуются аспекты, которые помогут вам решить какие-то очень важные вопросы, на которые вы раньше не могли найти ответ. Благоприятное время для любых начинаний, для трудоустройства, для любых действий, когда что-то начинает двигаться вперед с мертвой точки. Подписание договоров, любые поездки, они принесут вам обязательно удачу. Будет положительный результат. Ну что ж, надеюсь, что месяц будет для вас благоприятным. Для тех, кому было интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, комментируйте. И до встречи в следующих прогнозах. Подписывайтесь на канал, в том числе.